Я Лалин Малыш, здравствуйте! Сегодняшняя тема – радость или уныние. Когда вы грустите, когда вы в унынии, вы с дьяволом, когда вы радуетесь, когда вы счастливы вы с Богом. Любое проявление – опустошение, уныние, разочарование и из-подражание это то состояние, в котором он вас посещает. И нередко не отпускает. Это состояние полного опустошения души, абсолютного дискомфорта снаружи и внутри, когда вы не верите ни во что. Это то состояние, когда человек падает духом, и он уже не интересуется ничем буквально, не верит ни себе, ни людям. Эти люди опасны для себя тем, что это является началом конца. Дьявол радуется, потирает руки за вашей спиной, когда вы пребываете в унынии, когда вам больно, тяжело, когда вы подвержены смятению, когда вы подвержены. Всевозможным насмешкам со стороны вы слабы, вы принимаете все на себя, вы чувствуете боль, всеми фибрами своей души, вы чувствуете каждая клетка своего тела, ту боль, которая, как вам кажется, обрушивается на вас. Вы потеряны для себя, для людей. И вы сдались. Это победа дьявола. Вы пребываете в том опасном состоянии, когда вы уже буквально с ним, вы уже с ним находитесь в одном мире. Вы переступили черту. Вы уже там. Вы скорее не здесь. Есть обратное, противоположное состояние. Состояние радости, покоя, счастья, улыбки, умиротворение Настоящий благодетель когда вы просто спокойны. Вы радостны. В таком состоянии с вами пребывает Бог. Он светит вам. Он освещает путь. Все вокруг горит и светится. Вы осознаете, что в такие моменты Бог с вами. Вы счастливы. Вы безупречны. Вас ничто не волнует. Вы всему улыбаетесь. Любым проявлением жизни вокруг, насмешком, неким разговором за спиной, каким-то поступком вас это не интересует, вы свободны от всего этого. Радостны, вы пребываете в состоянии полета, когда вы, буквально ваши ноги оторвались от земли и вы коснулись неба. Это невероятное состояние, когда вы чувствуете, что Бог рядом, что вы есть Бог. Это состояние очень важно для людей. Оно дает дыхание жизни. Оно заставляет жить. Оно дает силы. Свершать, загадывать, достигать. Нужно помнить, что между Богом и Дьяволом в определенном смысле идет вечная борьба. Так она идет и у вас. Когда вы падаете на низкий уровень, вы проваливаетесь под землю. И вот с Дьяволом вы опять же в унынии разочарований. у всех во всем вините, вы убиваете себя, вы роете своими собственными руками, голыми руками, землю, вырывая могилу. И обратное состояние, когда вы парите, когда вы взлетаете выше гор, Это говорит о том, что Бог победил, что вы сильнее, что вы с Ним, а дьявол повержен внизу, он в этой яме который помогал вам копать вашими же руками. Не сдавайтесь, как бы больно ни было. Что бы с вами ни произошло, и что бы впереди на горизонте не замаячило. Любые беды, которые можете предугадать, держите их стойко. Терпите, будьте готовы к удару. Улыбайтесь, скальте зубы на зло, во имя. Старайтесь показывать самому себе неуловимый и очень явный пример что бы ни произошло будьте безупречно счастливы будьте радостны принимайте удар с улыбкой удар человека с будьте с Богом при любых обстоятельствах что бы вас не ждало что бы ни пережили в каком бы состоянии вы ни находились радуйтесь и Бог будет с вами ибо вы сильнее где он будет повежен если вы будете верить на этом все берегите себя подписывайтесь на канал и оценивайте видео